И всем привет, сегодня будет обзор новой карты Дамба. будет небольшой кусок днем, а остальное буду показывать уже вечером, к сожалению не сохранился ну, дневной реплей. И кстати, честно говоря, немного не обращайте внимания на стрельбу, дело в том, что я повредил ногу, сижу боком в компьютере и мне очень неудобно это все делать. Ну первое, что бросается в глаза, это естественно гамма цветов, это трава, блин, вы не представляете как это офигенски играть на этой карте. Просто глаз радуется каждый раз, куда бы ты ни посмотрел. <смех> Сейчас это классный момент был. В ночной карте, конечно, не так сильно заметно. Но вот в дневной, как вы сами видите, это просто шикарные виды. Ну, к сожалению, еще раз покажу, буду показывать маленький кусочек дневной карты. В основном я буду показывать темную карту. Там, по крайней мере, есть хороший звук, стыдьбы. Это тоже немаловажно. Но постараюсь, постараюсь какие-то вкрапления вам дать и рассказать, как это все будет. Прохождение данной спецоперации отличается от других. Здесь есть свои фишки. Особенно в конце никакого захвата базы не будет. Здесь круто все придумали, сами увидите. Но надо знать, как ее проходить именно в конце. Поэтому, если хотите проходить эту спецоперацию, заранее знать, а не сливаться, а 99% народа сольется в конце этой спецухи, досмотрите видео до конца, ну либо просто промотайте. Кстати, мой совет по обороне. Я не так много играл на этой карте, но уже могу вам заранее сказать, что есть отличная позиция, которую я нашел. Она поможет пройти как минимум начало данной спецоперации. Дело в том, что все у нас садятся наверх на второй этаж. А поддержка остается здесь рядом с машиной и бочками. Кстати, заранее взорвите машину с бочками, вам это явно пригодится. То что они стоят наверху и обороняют две точки, которые боту будет пытаться разрушить. Подорвалась машина вообще не вовремя. В это время снизу будет бежать бот и будет забегать спереди в коридор и, соответственно, дальше. Моя задача удержать ботов, чтобы они не зашли и не развалили наши, Потому что как только они поднимаются, наши там все на открытой ладони. И фактически нет нормальных мест для того, чтобы отбиться. Боты агрятся на меня и не поднимаются наверх. Потому что, разгруз операция сольется. Как только боты поднимутся, очень тяжело дефить именно второй этаж. Ну, тут я немножко... А просто волосился, но я своим голосом сказал, они уже в ожидании. Тут должна быть экранная вставочка у меня, где вы видите, как это происходит изнутри. Так, все, мы живы-здоровы. Здесь есть машина, она двигается. Кстати, если кому-то не интересно знать, он хочет сам прочувствовать, наверное, лучше выключить в данный момент, но если кому-то интересно, то смотрите до конца. Эту точку мы уже отбили, двигаемся дальше, кстати, здесь бегают крысы, будьте осторожней, не знаю, убиваются, не убиваются, еще не пробовал, но крысы есть. Ладненько, здесь есть два пути, можно пойти направо-наверх, можно пройти прямо, как мне кажется, через право-наверх гораздо проще пройти, но в этом реплее на темной карте мы пошли именно тяжелым путем, ну как тяжелым, я считаю, что он более тяжелый будет, но тут все дело вкуса, я не говорю, что я здесь прав. Слишком мало времени мы отыграли на этой карте, буквально 3-4-5 боев, может быть, сыграли максимум. Кстати, очень часто боты прыгают, очень часто. Они тут прыгают постоянно и везде, будьте готовы, это очень часто происходит. Так, ну что, мы еще поднимаемся на второй этаж. Здесь мы, в принципе, в этот раз быстренько все сделали. Было много моментов, когда боты просто огнем закидывают нас, и мы не успеваем их там где-то отстреливать. Это все, в принципе, проходится довольно-таки легко. если слаженная команда. Так, здесь сейчас будет немножко по-другому. Сейчас мы дождемся своих и будем защищать данную точку. Отстреляем, конечно, немного ботов. Здесь их будет не так много. Это просто небольшая встреча. Тут главная суть будет в том, чтобы надо активировать чемодан. Хорошо, мы активируем чемодан. Прилетают самолеты. А, забыл еще сказать только маленький момент. Если вы пойдете направо, имейте в виду, что там ездит эта машина. Она едет, потом останавливается, потом опять едет. Прям очень многие помирали под этой машиной, потому что ты ее просто не ожидаешь. Здесь очень интересная позиция, которую я вам рекомендую. Это залезть наверх. И дефить именно с этой точки. Конечно, можно использовать другую тактику, но в принципе, эта тактика рабочая. Единственное, будет плохо, если вас закидают гранатную. Кстати, обратили внимание, что поменялись отображения способностей. Они стали немного другими. Так вот, ладно, мы активируем усилитель сигнала. Мы сейчас должны защитить автомобиль. Бот будет бежать как сверху, снизу они будут постоянно прыгать. Это просто, каждый раз шикарно. Вот, обратите внимание, видите, наверху загорелось. Как только мы автомобиль задефим, задание поменяется. Надо отметить позицию минометного расчета для союзной авиации. Потому что один отмечает, остальные дефят. Прилетает самолет и все, соответственно, это подрывает. И так будет три раза на каждый минометный расчет. Мы отбиваемся. Тут все, в принципе, просто, ничего сложного. Главное, три минометных расчета уничтожить. Все, последняя минометная позиция. Посмотрите меня на бота, смотри, смотрите. <смех> Прыжок. Если бы его не убили, он по-любому пытался бы, наверное, еще раз прыгнуть. Так, ну тут граната, кстати, вот это минус. То, что может все гранаты одной снять. Но в плане обороны здесь довольно-таки неплохо сидеть. Главное убивать до того, как вас попытаются закидать. Все, машина поехала. Постарайтесь еще раз под нее не попасть. Многие помирают под этой машиной, особенно с непривычки. Все, эту точку еще раз мы отбили. Начинается финальная часть нашей спецоперации. Все, дальше подходим сюда, к нашему союзному инженеру. Так, заходим внутрь и, естественно, отстреливаем ботов в самых начальных. Здесь начнется самая а, интересная часть спецоперации. Ну как интересная, самая ну необычная ее часть. А, такой механики до нас, ну, у нас еще не было. Здесь придется разделяться в любом случае. А, мой совет, здесь должен остаться снайпер. А все остальные начинают двигаться, грубо говоря, там по коридору и защищают э, нашего инженера, который будет помогать нам с данным заданием. Здесь пока ворота справа закрыты. Мы ждем начала. Э, смотрите, здесь внутри э, есть э, три позиции. Видно, что у нас есть три турбины. Здесь же есть три переключателя. Это круг квадрат и треугольник. Если посмотреть на дальнюю стену, то там также видно, что напротив каждой турбины есть такой же знак. И как только на турбины загорается значок, надо актировать именно тот рычаг, который отвечает за эту турбину. Для чего это делается? Для того, что в эти моменты э, со второго этажа сверху появляется пулеметчик, который будет убивать нашего инженера. И если вовремя его не обезвредить э, перекатывающейся тележкой, то все будет довольно таки печально и шанса что вы его расстреляете и он не убьет инженера очень велик но давайте посмотрим все мы кучкуемся здесь все активировали все мы побежали занимаем позиции пробегаем вот до вот этого укрытия и начинаем постепенно отстреливать ботов здесь ничего пока сложного такого сверху не будет все инженер к нам пришел все мы ждем на все про все у нас есть не так много времени Сейчас обратите внимание. Вот, смотрите, справа появился значок. Это третья турбина. Наш снайпер должен активировать тележку, ну, активировать рычаг и поедет тележку. Вот, все, тележка поехала. Она закроет дот на втором этаже, ну, можно так назвать, дот на втором этаже, который отвечает за безопасность нашего инженера, который будет чинить наши турбины. Главное не нажать еще раз, чтобы тележка не уехала и случайно не освободила обзор для... Так, все, наш инженер пошел. Мы также должны его защищать, чтобы его не убили, пока он пытается починить. Отбиваем небольшие волны ботов, расстреливаем ботов и не даем помереть нашему инженеру. Все, он поднимается на второй этаж и будет их чинить. Если в этот момент тележки нету, то стого окна пулемечек просто в фламу расстреливает. Можно, конечно, успеть. Видите, там вспышки были. Он просто, вот видите, даже сейчас. Он стреляет. Все, одна готова. Осталось еще две. Тут самое важное, чтобы не, не тупил тот человек, который у нас отвечает за эти тележки. Если он что-то неправильно сделает, вся Патти ляжет. Ну, команда проиграет. Все, отлично. Понеслась вторая часть, вторая турбина. Все, пошел ремонт пошел ремонт Есть у кого-то кончились патроны в этом месте они есть то есть можно один раз пополнить в принципе этого должно хватить так отлично вторая турбина готова кстати если будете невнимательно стрелять ботов они также могут забежать в спину и расстрелять инженера особенно это касается второго этажа так все осталось крайняя турбина кстати, были моменты, когда тележка могла уехать не туда <смех> и открыть спину. Это было жестко. Я бы советовал переходить слева, чтобы можно было нормально отстреливать. Мы не так далеко ушли к третьей дамбе. Ой, к третьей турбине, но лучше это делать, как мне кажется, в слаженной команде это довольно таки легкая спецоперация. По крайней мере, есть и гораздо сложнее. Ну, или мне повезло с моими тиммейтами. Ну и самое вкусное, после того, как мы здесь победим, будет новая катсцена, довольно-таки интересная, красивая. Ну, к сожалению, я покажу ее в ночном варианте. Но вы поиграете и увидите ее и в дневном. Там был в Но в Не знаю, мне с водой вообще шикарно смотрится. А днем так еще красивее. Ладненько, вот это был мини-обзор. Так просто вам, конечно, наговорил, но надеюсь, данное видео вам поможет пройти данную спецоперацию гораздо быстрее и с более высоким шансом на победу, особенно в конце, потому что с этой тележкой были моменты, когда не знающий человек, он стоит, особенно там всегда стоит снайпер, естественно, на такой-то дистанции, он стоит и не видит, как загораются эти точки, а союзники либо не могут ему сказать, либо не говорят, э, потому что сами об этом не знают. Но ну, в общем многие миссии могли закончиться плачевно, если бы кто-то кому-то что-то не говорил. Снайпер всегда смотрит в прицел, а не по сторонам. В этом случае ему надо расширить свой кругозор. Нас ну, с вами был канал Владыстрий. Пока-пока. Увидимся на полях сражений. Ну и естественно проходите по ссылкам под видео, подписывайтесь на тех ютуберов, которых я указал, смотрите их контент и получайте свою долю удовольствия.